Хочешь зарабатывать больше? Уделяя 2 часа в день, ты сможешь получить как минимум 5 регистраций в первую линию. Представь, что эти действия повторят 70% партнеров. Это уже 18 человек в структуре, потом 63 человека, которые всего за несколько часов повторили эти простые действия. На какой чек в компании можешь выйти уже через год? Насколько качественно изменится твоя жизнь и жизнь твоей семьи? Система полностью подсказывает, что делать 24 часа в сутки и помогает им быстро прийти к феноменальному результату. В системе тебя ждет готовый портфель инвестиций, который позволит приумножить инвестиции и минимизировать риски. Не пропусти старт революционного сервиса для предпринимателя. Хватит строить сеть вручную и тратить время на рутину. Работать должна система, а вам достаточно управлять. Узнай, как применять современные технологии и стань номером один в своей компании. Думай, как распорядиться освободившимся временем. Grand Junior – основа твоего успеха.